Грунтуем мы сейчас вот таким вот аппаратом, у нас тут на объекте у заказчика был, попробовали, очень понравился электро распылитель, скажем так, который распыляет грунтовочку, он помимо того, что распыляет, он еще и выдувает, правда вот бачок у него не очень большой, но был бы это тяжелый, если надо, то есть вот таким образом. Не надо ни кисточкой, ничем. Грунтует отменно. Плюс пыль выдувает. Плюс стены таким, вот мы им все стены. То есть там, где какая-то пыль в штробах, выдувает и грунтует одновременно. Очень хорошая штука. Рекомендую. Я думаю, не дрогают тоже. Также плюс данного аппарата в том, что... У него бесконтактное нанесение, то есть если мы по мягкой какой-то шпатлевке финишной под покраску ведем валиком, есть возможность повреждения слоя, то есть валик может размочить немножко шпатлевку и где-то будет уже не так гладко, как изначально. У него бесконтактное нанесение, то есть он совершенно не царапает поверхность. Плюс еще такого аппарата в том, что не собирается пыль на валике на кисточке то есть не нужно ее потом мыть тратить время и быстрее все это дело делается то есть пыль не прилипает что допустим к стене потому что он ее больше сдувает и быстро делается например вот так нужно значит <клёх> он компактен понятно по цене дешевле если допустим сравнивать с компрессором компрессор дороже будет занимать много места понятно что компрессор если у кого-то есть под покраску это будет лучше, потому что у него теплоотменное, лучше распыляет. Мы этот аппарат используем чисто под грунтовку. Для грунтовки удобно. Конечно, есть минус один небольшой, то что небольшое облако как бы тоже поднимается вот все это дело в воздух. Ну, но именно на грубых работах это все очень удобно. Все, стеночка готова. То есть довольно-таки быстро. Мы не собираем пыль ни с пола, ни с самой стены. Вот. Хорошо, быстро и качественно. Все, вот спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.